Ну, э, всем добрый день, атмосфера нормальная в команде, готовимся планомерно к игре, уже добрались, но сегодня вечером потренируемся, посмотрим, то есть видно, что тепло по сравнению, как у нас, у нас не так жарко, наверное, как у вас. Да, у нас улицей является самым жарким городом в температура до 40 градусов. Главное, чтобы мы привыкли к игре. да, Самое важное, чтобы вы получили удовольствие и просто результат, чтобы для вас будет хороший. Ну, вы сами сказали правильно, да, нам нужен результат. Но результат будет складываться с двух игр. Так что полномерно будем готовиться. Ну, в любом случае, дащит хорошая команда, в том плане, что она уже участвует в Лиге Конференции. Это показатель к тому, что единственный вопрос, что мы играем две игры, у соперника дома хотелось бы сыграть, конечно, на своем поле, но, к сожалению, мы не можем из некоторых вещей, которые сейчас происходят. Наверное, вот этот плюс, наверное, как говорится, команде соперник. Ну, а то, что не попасть в любом, в любом случае, любая команда уже в Лиге Конференции осуществляется для себя какая-то хорошая, хорошая команда может быть. То есть в любом случае не обязательно это 10 но мы готовились. Как мы приподготовились, будет видно по результату. Ну, мы ожидаем, прохода дальше. И будем стараться шаг за шагом пройти как можно дальше. И я надеюсь, что нас ждет успех. Ожидания? Ну, в любом случае, у нас стоят цели, которые надо достигать. И в любом случае, любая из команд, то есть, то ли мы, то ли наш соперник, э, хотят пройти в следующий раунд. Это престиж, во-первых, для клуба. Но... Из-за этого мы будем настраиваться, все-таки нам нужен проход в любом случае. Конечно, проблема. Я, если вы слышали, обозначил это в первом, когда давал ответ в вопросе. То есть мы две игры будем играть на выезде. То есть у соперника дома. Хотелось бы, конечно, при своих болельщиках, к сожалению, мы не можем. Я думаю, что в любом случае первая игра это придет без болельщиков, потому что мы не имеем права, как бы, чтобы были болельщики. На второе, я думаю, приедут. Придут болельщики местные, которые будут поддерживать свою команду, но мы все равно к этому готовы. И для нас, конечно, было бы сыграть до одну игру дома, одну на выезде. Получается, мы две игры играем да. на выезде. Ну, Душин Байк уже то, что находится в структуре Динамо, значит, он футболист неплохого уровня. При том, то, что в Черногории хорошие, это бывшие балканские страны, где всегда футбол, игровые виды спорта были там приоритетно. Душин. По себе неплохой футболист, доказывает тем, что он выходит, забивает, играет в составе, не играет. Но это конкуренция, как говорится. Ну, мы уже готовились полномерно. Единственное, что, наверное, чемпионата сейчас в Черногории нету, И мы готовились, наверное, по тем моментам, когда команда играла в прошлый чемпионат. То есть мало информации уже как бы по новым. Потому что я так понимаю, что у них сейчас закончился сезон, может быть, смогли прийти новые люди. Ну, так то, что смогли собрать информацию по ним собрали. Ну, у меня дебют как тренера в Еврокубках. Как в качестве игрока? В игрока были такие матчи интересные, наверное, и немного было, но вот так было. И с Панастикосом мы играли, и с Голотасараем такие вещи были. В Германии играли, с Вольсбургом, наверное, такие запоминающие вещи. Но я хочу сказать, это совсем другое. Как игрок и тренер, наверное, ощущения эти. Как игрок, ты планомерно готовишься, понимаешь, что это там Еврокубки, где надо проявлять, наверное, самые свои лучшие качества. И когда ты приезжаешь на европейские стадионы, и боление вот это вот, немножко не, наверное, отличается, что не хватает нашей атмосферы. То есть, как это касается там, в Греции, в Турции, когда я был, в Германии, то есть там ты попадаешь в футбольную атмосферу. Наверное, самое очевидное – это проход Зальцбурга в 2015 году и все игры групповой стадии Лиги Европы, где мы принимали участие. Будешь ли ты рад с вчера? Ну, конечно. Он хороший парень, хороший футболист, и от него остались только хорошие впечатления от игры с ним, от э жизни в команде. Если разрешают. Две игры сейчас только первая, поэтому они в принципе 50 на 50. А дальше посмотрим.